мне очень понравилась работа ребят приехали как обещали менеджеры все вовремя быстренько наладили работу что где как Выполнили, спросили, что какие у меня есть еще требования, какие у меня есть пожелания Тут же все исправили, мне очень понравилась работа. Справились за полдня, я думала, что это намного дольше Но как мне обещали менеджеры, с которыми мне тоже, кстати, очень понравилось работать Все четко, как сказали, так и выполнено Спасибо, обязательно обращусь еще раз в компанию землячистки